Не сдавайся никогда Не сдавайся никогда Вся моя жизнь это Родео Опасно и справа и слева работая на пределе Все мои дни это гонка за целью Гонка в которой обязательно нужно быть первым Первым это сейчас все понятно А раньше я не понимал, что со мной будет завтра Плохие мысли об одном и том же, что жизнь это тюрьма А я ее заложник И в этих мыслях далеко не просто И эти мысли разъедали голову подростка. А там и беды, а там и болезни Но я решил закончить, вылезти из этой бездны Одно решение извинило мир Одно решение, за которым все стало другим Идти вперед, отрезать все былое Отрезать сразу жестко, будто бы пензопилой Не сдавайся никогда значит все проблемы, ты сможешь решить Дальше. Бывает, делаешь, но получается, как раньше Бывает все, бывает ничего И преподносит жизнь очередной урок Бывает мысли запутанный хаос Бывает, говори в себе, что уже заигрались Бывает прет, бывает нет Но я нашел в себе правильный ответ Кто не сдается, тот не проиграл Море Жизнь, а я ее капитан Я вдыхаю свою силу, вдыхаю свободу Я верю, что сумею, сделаю все, что угодно Я знаю, что все не напрасно Понимаю, наши цели будут достигаться А дрось все, не создающие мысли Скажи себе, я капитан своей жизни Не сдавайся